Сегодня второй день нашего путешествия. Мы выехали из Арбанаси и через Великотырного. Проехали Великотырного, выпили там кофейку на заправке и поехали во вторую точку нашего путешествия. Населенный пункт, который называется Горный Чифлик. Что такое Чифлик? Что такое Чифлик? Я не знаю. Что такое горный, значит лесный. Это мы уточним еще чифлик, реклама хиппи, в хиппи, мы ее любим, там хорошо кормят, и не отравили ни разу. Ну точно, Швейцария. Швейцария, круто, сути. Едем в Швейцария, короче. Да, вот мы приехали. Здесь какой-то ремонт дороги. Здесь пропускает сначала в одну сторону, потом в другую. Здесь вот такая сушеная кукуруза на корню. Не знаю, на что она годится. Кто знает, напишите в комментариях. Да, вот асфальт новый кладут. Ну хорошо, как бы дороги ремонтируют. Длинный участок они тут взялись делать. Тоже очередь большая стоит, тоже проехать. Когда мы поедем обратно, я надеюсь, они уже всю заасфальтируют. Gracias a mi Поворачивай троян. Ну, вот троянский проход. Как раз это и написано. Троянский проход. Но ну, дорога здесь просто интересная. Вся гора. Погода отличная. Здесь солнышко. Да, тихо или Вот справа есть железная дорога. Вот она, которая прилепилась прямо-прямо к горе. Болгарская Швейцария. Да, точно. До Трояна 11 километров. А я думала Лович, но это Лович. Кафе. Да, и главное, заброшено все. Ой, какие хорошие дома. И все заброшено. Поразительно просто такие Римская крепость. О, вон, смотри, Римская крепость. Прямо можно было с дороги снимать. Да, что это? 50 метров, конечно. Ну что, разворачиваемся? Ну а что, давай развернемся, римскую крепость снимем по дороге. Мы случайно зашли в какую-то римскую крепость. То есть это римский путь через Троинский проход. Римский путь через внешний Троинский проход функционировал от 1 до 5 века. Вот здесь все результат усилия археологов, музейных работников, общины Троян. Третий век. Вот такая вот разруха. Разруха. А здесь он вот железная дорога. Вот так выглядела эта крепость. Ну тут явно новые кирпичики подложили. Видимо, она Я уже. Падала. уже это не наводил. О, -о, о о Кым щаба на военный час. Так, ребята, мы прибыли к штабу военной Вы части. Не... Римский кастинг. То есть мы пришли железной дороге. Вот такие вот объекты мы нашли по дороге. Вот такой штаб. Идеален план. На принципе, костел, преддверие, двор. Вот мы посетили такое интересное место. И тут написана история его на этом табло. Вот в 15 году Рим завладяло тракийские племена. Северной Болгарии и образую провинцию Мизия. Ой, De la forma que dicen como un color entre los grises. yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera tú eres la mujer mi corazón anhela. son por ahí 12, todas las voces que tú conoces gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo solo contigo. Que Somos a Daniela, y я listo para todas Итак, что мне удалось узнать об этом объекте? Состра древнеримская крепость, расположенная в 15 километрах от Трояна, на землях села Ломец. Причиной столь хорошего состояния стены колон называют использование римского цемента и местного камня. Секрет особой прочности цемента до сих пор не раскрыт. При раскопках на территории крепости было найдено около 30 серебряных тетрадрахом, вырезанных на острове Тасос, а также бронзовая маска. Еще были найдены старинные сосуды и украшения. Все это передано Музею народных художественных промыслов Трояни. Маска же, как особо ценный экспонат, находится в Софии. Ее Изготовление датируется 5-4 веком до нашей эры. Это была парадная маска старшего римского офицера. Это мы в городе Троян Который мы сейчас проезжаем Мы уже выезжаем из города и Здесь очень много общинских базаров Колхозных рынков то есть, И вообще здесь такой приличный маленький городок Дизель 1.75. 1.7. Да, было раньше, еще был у нас. На 1.7, да. Так что 1.7, 1.75 это, по-моему, недорого. У нас, по-моему, только на морешках 1.60 с чем-то. Да. А так везде 1.83, 1.84 и более. Поэтому здесь, в общем, дизель стоит недорого. Здесь, конечно, очень темно, но вид на горы здесь просто очень красивый. Здесь уже нет таких разваленных домов. Здесь уже, видимо, все более красиво и цивильно. Будет в ремонт. Четыре километра приехали. Ага, да. Так-так-так. Наш отель осталось 9 километров, но 4 километра из них будет в ремонте. Почему 4 километра, когда тут 400 метров? Ну, и, видимо, и, и то нету. А, а, ну да, места. этому этому пути явно требуется вот, был троян и мы его проехали теперь до отеля осталось 8 километров сворачивать направо. Теперь поверните направо. Угу, да, сейчас повернем направо. О, Боже. Угу, тут прямо облава какая-то. Чифлик 5 километров. Вот нам надо налево. Чифлик. Через 200 метров держитесь левее. А потом поверните налево, я бы сказала. Теперь держитесь левее. А вот сюда. Сюда, куда? Да.